Царь Милостив. Всего три года жизни, нервов, арестов и домашних, и тюремных. И вот вам шуба с царского плеча. Условный срок. Конечно, в обычной жизни таких приговоров не бывает. Я готова поспорить, что у судьи в самом конце приговора было написано другое. Не то, что она зачитала. А что зачитала судья Олеся Менделеева? что Софья Фильбаум, бывший чиновник Минкульта, ни при чем. Уже хорошо. Но потом про всех остальных. Про Серебренникова, Малобродского, Итина. Похитили 129 миллионов рублей в составе группы. Изобличены экспертизой и показаниями свидетелей. А Кирилл Серебренников, цитата, «осуществлял руководство всех членов группы и принял меры по сокрытию хищений». Это она не про условный срок читала. Нет. И у московской прокуратуре дураков тоже нет. Прокуратура накануне запросила 6 лет для Серебренникова, 6 лет колонии. Не просто так запросила. Они там хорошо нос по ветру держат. И судья к тому и вела. Вот она читает жесткий обвинительный приговор, потом выходит на перерыв. Перерыв затянулся. Потом снова читает, читает, читает, изобличены, похитили, скрыли. Поэтому, оп, всем условно, штрафа не надо. Что-то случилось во время перерыва, потому что приговор написан минимум под пять лет лагерей. Вы же видели преобувание на ходу в прыжке? Вот это оно. Ну и хорошо, что кто-то позвонил и скомандовал отставить. Хорошо, что общественная поддержка сыграла свою роль. Может быть, главную, хотя я бы не переоценивала. Хорошо, что решили не портить народу настроение перед голосованием за обнуление. Дали нам немножко наркоза, чтобы не так больно. И посыл такой хороший. Ну, видите, суд разобрался. Нас так всегда делают. Нас просто так не сажают. Как ловко им удалось повторить через год год. Дело Ивана Голунова, что и говорить, не дураки там сидят. Прекрасный пиар справедливых судебных процессов в России. Но не надо путать хороший пиар и шубу царского плеча.